Здравствуйте дорогие друзья, с вами Михаил Прошуин и сегодня я хочу провести обзор подписной страницы Кибервек. Итак, для всех участников проекта WebProfit была создана специальная подписная страница. Все ссылки будут внизу. Итак, вам, у вас будет ссылочка и вы перейдете по ней. И попадете вот в такого бота. Вам здесь надо будет пройти игру. Вот так вот начнется ваша игра. Вы начинаете тут потихоньку проходить. Отвечаете на все вопросы. Проходите, проходите, проходите, проходите. Отвечаете на вопросы. В конце вы проходите тесты. Если вы правильно отвечаете на все вопросы, то вам предлагают ввести в свою почту. А если вы уже партнер, то предлагают вам зайти в свой Кипроакселератор, найти там свою партнерскую ссылку, взять только цифры оттуда и отправить ИД. И тогда вы зарегистрируетесь на этом сайте. Сайт называется «Кибервек». Вы попадаете вот на такую страницу. Здесь вам надо будет пройти 8 модулей. Каждый модуль будет показывать площадки, на которых вы будете работать. Например, будет написан текст про площадку Кипроакселератор. Там будет все рассказано, для чего эта площадка создана как на ней работать, в общем, вся информация об этой площадке. И в середине текста где-то будет у вас код, циферки такие. Когда вы все прочтете, вы найдете этот код, здесь у вас будет окошечко такое, вы вставляете этот код в окошечко, и у вас появляется следующий модуль. Следующий модуль рассказывает вам, что такое Colton Russian. Там тоже написано, для чего эта площадка создана. Как там работать? Вы тоже там читаете текст. Там также будет вставлен в тексте код. Вы опять его вносите и переходите в следующий модуль. И так вы проходите все 8 модулей И в конце у вас будет задано 10 вопросов. Вы отвечаете на все эти вопросы. Если вы все правильно ответите, надо хотя бы из 10 вопросов ответить на 7 правильно. И тогда у вас откроется вот этот вот сайт, где вы уже можете полноценно работать на нем. Что я рекомендую сделать вам в первую очередь. В первую очередь зайдите, пожалуйста, на свой профиль. И вот здесь заполните все поля. То есть ваше имя, ваш номер телефона, ваш телеграм, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. YouTube, ну и так далее. Регистрированный на площадках акселератор Век Авто, Колтон Рашин и так далее. Тогда вы здесь прописываете все свои ссылки. Не сами ссылки, а цифры в конце ссылки. Вот здесь все заполняете. Здесь вы пишете приветствие рефералам. Вот, например, я сейчас покажу, как это можно сделать. Вот здесь я написал приветствие, я его копирую. И вставляю вот сюда. Вот когда вы все это заполните и напишите приветствие, нажимаете на эту кнопочку сохранить. Все, у вас в этой половине должно все появиться. Все, что вы прописали. Если вы все прописали правильно, то у вас должно быть все отображаться уже здесь. Вот так вот примерно. Итак, давайте пойдем дальше. Дальше мы переходим в рефералы. И здесь нам надо создать нашу реферальную ссылку. То есть у нас пока ее нету реферальной ссылки, которую мы будем рекламировать. Нам надо ее создать. И, например, вы хотите, например, рекламировать ссылку в Telegram. Вот видите, в Telegram. Если хотите ВКонтакте, то вот нажмете. Вот так вот ВКонтакте. Тогда будете рекламировать. Если на какой-то другой площадке, то найдете эту площадку здесь, также нажмете ее, и у вас появится в этом окошке эта площадка. Вот, например, сейчас мы сделаем ссылку для Телеграм. Нажимаю, у меня высетилась Телеграм. Для того, чтобы сделать ссылку, я в этом окошке нажимаю и пишу любое слово. Например, «Трафик». И нажимаю на эту кнопочку генерирую и вот у меня такая ссылочка сгенерировалась вот это и будет наша партнерская ссылка мы ее копируем вставляем новое окно чтобы проверить как она работает ставить нажимаем и вот нас перекидывают на такую страницу. Это и будет наша партнерская ссылка. Кто по ней перейдет, тот попадет к нам в партнеры. Вот. Теперь у вас есть ваша партнерская ссылка. Опускаемся ниже. Здесь будет у нас все. Ваши рефералы, которые зарегистрируются, будут отображаться здесь. Вот здесь все будет показано у вас. Сколько зарегистрировались. Где они зарегистрировались. Откуда они перешли. Вот видите, мы создали, я создавал тест, вот у меня тут ни одного нету, тут еще вот одну ссылку ВКонтакте создавал, тут вот есть клик один, тут три клика, ну никто не перешел, пока ничто. Дальше мы можем подвинуть этот ползунок, и вот здесь у нас тоже все вот эти ссылки, которые мы будем рекламировать, Вконтакте, в Фейсбуке. Вот здесь можно скопировать ссылку, если вы ее потеряли. Нажимаете скопировать. И вот здесь у нас регистрация через игру. Это значит нас приведет в чат-бот. И он будет нам показывать все, как пройти дальше. Или же регистрация напрямую. Давайте проверим ссылку регистрация на сайт. Как это будет работать. Давайте я ее сейчас скопирую и посмотрим. Вставляю. И вот так вот будет ваша ссылочка выглядеть регистрация сразу же на сайт. То есть здесь человек, когда все вводит, он зарегистрирует, зарегистрируется под вами. Опять тоже встанет вашим партнером. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Итак, вот здесь вы все можете посмотреть. Ну и дальше, какие у нас есть еще здесь э, вкладочки. Покупка. Покупка. Это вот здесь можно будет купить рефералов. Например, вы не хотите никого приглашать, хотите просто купить. И вот за 150 долларов 5 активных рефералов у вас купятся. Когда вы заплатите 150 долларов, вы сможете купить 5 активных рефералов, которые будут Работать на вас. Приносить вам тоже деньги. Но пока эти кнопочки не работают. Я не знаю почему. Может быть еще пока. Эта подписная страница делается. Не до конца еще сделали. Но уже рекламировать ее можно. Итак вкладочку покупки. Мы разобрали с вами. Посмотрели. Что профиль мы тоже смотрели с вами. Техподдержка нажимаем. Вот здесь техподдержка у нас. Для получения информации можно вот сюда зайти, а обратиться за поддержкой можно вот сюда зайти. Нажимаете, и вас перекидывают вот в такой чат-бот. Кстати, можем посмотреть. Вчера я задавал им один вопрос. Сейчас я попробую открыть и найти. Вот вчера здесь я задал им вопрос. И они мне ответили. Я задал вот такой вопрос. Как можно удалить свою сгенерированную ссылку в кибервек? И они мне ответили через некоторое время. Буквально в течение 10 минут. Пока никак. Вот этот бот. Вот он так вот выглядит. Вот это вот. Вот здесь техоподдержка. И для получения информации можно все посмотреть. И еще вкладочка у нас промо есть. Включаем ее. И вот здесь инфобот и графические материалы. То бишь это можно скачать и рекламировать. Я так это понимаю. Ну и главная страница. Перейдем на главную. И здесь у нас проводится акции, о которых вы сами все можете почитать. Вот примерно такой обзор вот такой площадки. Площадка Кибервек это и есть ваша подписная страница. Когда человек перейдет. Он здесь все прочитает, все сам изучит, будет меньше вам задавать вопросов. Если ему это все понравится, он начнет изучать, захочет где-то зарегистрироваться, и здесь будут ваши все ссылочки прописаны, где он захочет зарегистрироваться. Он сразу же переходит по вашей ссылочке и становится сразу же вашим партнером, рефералом. Вот такой обзор. Ну, а с вами был Михаил Прошурин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.